Меня зовут Надежда, я из Уфы. И хочу поделиться вам результатом, который получила даже неожиданно для себя. То есть у меня дискомфорт просто одного левого глаза. И я думаю, на ночь я капаю вот этот один левый глаз, глаз начинает слезиться. И я, естественно, размазываю вот здесь по кругу глаза. И даже не только я как-то как перед зеркалом смотрю, чулочку убрала так вот. Смотрю, у меня на левой стороне лба, у меня нет морщинок. Потом уже хожу на ЛФК, куда... мне со, со стороны начали замечать, мне говорят, а что это у тебя? Лоб-то как бы разный. И до меня дошло, что капельки-то я капаю только на одну сторону. Так они начали отмечать, что не только у тебя на лбу, знаете, а у тебя и, как бы, и мешочек. Меньше под левым глазом. И цвет кожи, как то мраморный. Мне, значит, странно говорят: так нет, не только лопать, а вообще весь этот круг отличается. И уже вот в трех местах у меня поэтому результаты, по этому результату. Ой, закажите нам, закажите нам эти капельки, нам эти капельки. То есть даже на. Наталья у меня Гудясова, приятельница. Даже. А может я сфотографирую своим врачам, покажу? Я говорю, пожалуйста. То есть я даже не думая, сама получила такой результат. Неожиданно его обнаружила. Отличный косметический, да, вообще отлично. Отличный, отличный результат. косметический. теперь угу. шаг выводу, что нужно не просто так случайно мазать вокруг глазика, а начинать все лицо. А вы синенькими не даваете, капельками. Надежды, скажите, пожалуйста. А внутрь, внутрь я зелененький каждый день. Утром где-нибудь ну, где-нибудь часа в 4 в пять, и вечером синенький под язык. Результаты какие-то на внутренних органах самочувствия. Давление кишечника. у меня нормализовалось. Давление. Отлично. И по кишечнику я делала вот э, э, э, как, э, на это ходят, На диагностику угу. у меня по кишечнику проблем нет. Угу. То кишечнику. есть а раньше были, да? Ну, раньше на диагностику не ходила, но сейчас отмечают и В крайнем случае ну, нет это сам проблем. Ну, mm -hmm. А на ЛФК, она села mm -hmm. меня в пример. На ЛФК – для лечебной физкультура. Mm -hmm. Все там 5-6 раз делают, опускают ножки. А я бы еще делала. И она просто заметила, что у меня энергия. Она меня в пример начала стать. Смотрите на девушку в красном. Я в красном хочу футболочи. Смотрите, как она делает. Смотрите, как она низко приседает. Смотрите, как у нее сколько энергии. Угу. Вот, то есть, заметили, после Лфк еще идем в тренажерный зал, угу. она там по две минуты дает, ой, по минуте дает на двух аппаратах, а мне с этого велосипеда прям сходить не охуев. Я бы еще еще. А она потом поняла, говорит, когда вот я ее познакомила с этими капельками, руководителя Лфк, угу. она, она говорит, вот почему вы у меня отличаетесь от всех по энергии, если у вас то есть энергия угу. То есть они дают энергию, эти капельки. Иммунитет, угу. энергия. Ну я довольна, что познакомилась и ну, сейчас здорово. употребляю. А руководитель АФКО у вас заказал еще продукцию. Да, да, она вот я для нее приезжаю еще? сейчас, она, да, она еще ходит там другие массаж делает, mm -hmm. она теперь уже и им тоже рассказывает про меня и те давайте мы попробуем, давайте мы попробуем. Здорово, да. спасибо вам большое.